Лимон тоже выступает как сжигатель жира, только в натуральной форме. Действие сжигания жира лимоном возможно в определенные часы. Именно с 22.00 до 23.00 лимон поможет сжигать лишний жир. Во все другое время прием лимона выступает как витамин С. В указанное время половинку лимона выжмите в полстакана теплой воды и выпейте. После ничего не кушайте и будет вам счастье. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч!